Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Мэр города Красноярска похвастался новой антискользящей разметкой на автобусной остановке. По расчету администрации города, она должна была продержаться несколько лет и спасать автотранспорт от проскальзывания на дороге. Но уже на следующий день разметка пришла в негодность. Верной дорогой, товарищи, идем, что сам мэр миллионного города Участвует в презентации «Автобусная остановка». В России средний размер потребительских кредитов продолжает расти среди всех возрастных категорий, однако у лиц пенсионного возраста задолженности оказался наиболее существенным. Так, среди людей в возрасте от 60 до 65 лет, в январе-августе и средний размер потребительских кредитов увеличился на 21,7% и составил 136 319 рублей. Старшему поколению не хватает пенсии на достойную жизнь, к они привыкли в Советском Союзе. Поэтому пожилые люди покупаются на агрессивную рекламу и попадают в ловко расставленные щупальца буржуазных дельцов, вследствие чего могут потерять последнее, что они получили от советского строя – свою недвижимость. Из опроса, проведенного Левада центром, следует, что самыми острыми проблемами российского общества остаются рост цен и безработица, коррупция, недоступность медицинского обслуживания и образования, а также обнищание населения. Неведомые при социализме эти базовые проблемы для современного населения так и останутся неразрешенными, пока существует буржуазный строй. Реальный уровень бедности в России в три раза превысил официальный, если оценивать его не прожиточным минимумом от Росстата, а по нижней планке доходов, которую считают границей нищеты сами граждане Российской Федерации. Опрос, проведенный в июне июле в 137 населенных пунктах и охвативший 50 регионов. Показал, что в представлении россиян семья живет в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тысяч рублей в месяц. По данным Левады, о доходах ниже субъективной границы бедности заявили 40% респондентов. Это в три раза выше, чем признанный правительством уровень бедности, который Росстат оценил в 13,5% населения или почти 20 миллионов человек. Сотни раз нам обещали, что жизнь в нашей стране станет лучше. Нужно только подождать. Только вот годы идут, а огромная доля населения, как еле сводила концы с концами, так и продолжает. При Камье вторую неделю бастуют работники Александровского машиностроительного завода. Это происходит из-за невыплаты зарплаты. Забастовка оказалась не первый в этом году. Подобная акция проходила летом. Звать милости капиталиста нет никакого смысла. Буржуй решил, что закрыть предприятие и при этом не уплачивать наемным работникам деньги это выгодный для его кошелька ход. Товарищ, хватит взывать милости сыток капиталистов. Пиши на почту в описании и начинай борьбу с буржуазным режимом. Только так мы сможем остановить творящийся беспорядок в стране. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. С честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.